автомобиль на ходу А сейчас шок контент. максимальная скорость этого автомобиля двигатель который работает на ребят всем привет вы вновь на канале уголок автолюбителя а перед вами mercedes и вот такая куча запчастей сейчас подробно расскажу почему у нас ford mustang вдруг исчез и пошел выпуск про mercedes уже сборный все на самом деле проще некуда у нас появились партнеры ссылочки на которых будет в описании они занимаются такими модельками и я вам раскрою сразу тайну, что этот автомобиль на ходу. А сейчас шок-контент. Снимаем кузов. А на сленге любителей данных моделей это называется корка. Она никакого функционала не несет, лишь внешний вид. И, между прочим, максимальная скорость этого автомобиля, шасси точнее, да, автомобиль у нас, как мы понимаем, может быть разный здесь стоять, 110 км в час. А сейчас срочно ставь на паузу и пиши, сколько развивается скорость твой автомобиль. А это радиоуправляемое шасси в масштабе 1 к 10, плюс здесь двигатель, который работает на нитрометане. Помимо того, что здесь есть двигатель, который работает на нитрометане, как я уже говорила ранее, здесь еще есть две скорости, полный привод и даже карбюратор, как на наших Жигулях. Но это не самое главное, что я хотела рассказать про этот автомобиль. На самом деле здесь стояли вот такие маленькие колеса, но они нам не подходили. Мы поставили вот такие большие шоссейные колеса для того, чтобы передвигаться по песку, либо похожей поверхности. Чуть позже я расскажу и осведомлю вас о нашем будущем проекте ну смотрите база у нас для того чтобы ездить по бездорожью колеса подготовлены максимальная скорость 110 километров в час нужно подумать и решить какой же кузов подойдет мне кажется Нива это прям идеальный вариант Вот и кузов Нивы. Если вы не видите сейчас на картинке, то я вам расскажу, что этот кузов сделан из пластика, и он не просто как-то заказан был на заводе, его сделал своими руками на 3D-принтере наш друг. Его зовут Максим, ссылочки на него, на все контакты, связь с ним будут в описании. Если вы вдруг захотите подобную модель или нини, -ни, вы может вы хотите какой-нибудь е класс купе, я не знаю, любые свои пожелания, вы можете рассказать ему, и он с удовольствием вам поможет в реализации вашей мечты. Помимо того, что я, в принципе, не особо люблю маленькие колеса и хотела сюда что-то побольше, да, сами, наверное, вы понимаете, что ну, не очень они смотрятся. Нам нужно было прочитать технический момент, и Максим, кстати, нам в этом очень помог. Масштаб Нива 1 к 9, а колесная база нашей модели, шасси, 250 миллиметров. Соответственно, нам все подогнали размер в размер, и теперь этот кузов, когда он доделается, идеально встанет на это шасси. Вот так вот примерно будет выглядеть автомобиль, есть, конечно, еще что доработать, но мы в процессе, будем вам показывать все это на видео, вы не забывайте проявлять, конечно же, актив, нас это очень подбадривает, и, знаете, хотел вам немного поделиться своими впечатлениями и вспомнить тот период жизни, когда мы только начали собирать Ford Mustang, мы на самом деле это делали по приколу, но... Когда мы его собирали, у нас появлялись новые знакомые, и оказалось, что этот мир, на самом деле, окружен очень многими людьми разных профессий, причем это не дети, это действительно взрослые мужчины, которые собирают те модели, которые им прям нравятся, они там душой и телом вместе с детьми собирают эти автомобили, это на самом деле очень круто, эмоционально, плюс есть разные серии, есть серия дрифта, есть просто статические модели, еще разных очень много вариаций, плюс некоторые заморачиваются с запчастями, дорабатывают их, некоторые делают кузова на 3D принтерах, это на самом деле очень все сложно технически все это продумать, рассчитать, потому что один сантиметр, даже, нет, тут в миллиметрах, если допускается ошибка, все выходит из-под контроля, куча денег можно туда влить для того, чтобы доработать ту идеальную модель. Наши корректировки с автомобилем начнутся с того, что мы уберем абсорбер бампера, потому что он мешает установке кузова Нивы. На Мерседес он подходил идеально, но в этом случае нет, убираем. Лишние детали мы отсоединили, у нас остался незащищенный редуктор. Чуть позже мы придумаем новую защиту, но этот автомобиль выполнен на алюминиевом шасси, что позволяет защитить его при столкновениях. Итак, смотрите, когда мы положили кузов на шасси, она получилась на ну, такая немного заниженная. Сразу же захотелось поставить и затонировать и много разных приколюх, урбан-обвес, все в таком духе. Нужно, кстати, определяться с цветом. Но это не так важно. Самое главное нам настроить подвеску, подготовить кузов к покраске и выставить уровень клиренса. Это очень важно, потому что автомобиль на ходу, мы будем на ней кататься. И об этом чуть позже мы, конечно же, расскажем, покажем, какая нам в деле. Весь процесс тоже будем снимать. И мы думаем назвать этот проект «Нитронива». Ну что, друзья, я думаю, что проект будет не менее интересным, чем с большими автомобилями. Вы подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, комментарии, пишите. Будем вам очень рады. До скорых встреч. Ребята, взяли на покраску Ниву. Вот так она сейчас выглядит. Что-то необычненько, да, как-то. Теперь контент будет вот в таком формате. Как вам? Очко, можно прямо еще потопить. Транки, маски, тонировка. Да ладно? Если что, вот...